Рынок кредитов наличными – один из наиболее многочисленных по количеству предложений в сегменте потреб кредитов. За год количество краткосрочных предложений в этом сегменте выросло почти в три раза до уровня 151. Такое же количество предложений и в сегменте двухгодичных займов. Средняя реальная стоимость кредитов наличными также значительно снизилась. Наиболее ощутимо это в сегменте кредитов сроком на 3 года минус 13,5 процентных пунктов до 68,8% годовых. На 2 процентных пункта обойдутся дороже займы сроком на 2 года. Краткосрочные кредиты выдают по стоимости чуть выше 76% годовых. Тем не менее, годичные займы наличными в среднем на треть дороже, чем займы по кредиткам. банк предлагает рассмотреть рейтинг топ-3 займов наличными с найнижей реальной стоимостью от банков и числа 50 лидеров рынка. Минимальная реальная стоимость кредита по партнерской программе Банка инвестиций, сбережений и кредит маркета составляет чуть менее 13% годовых. Менеджеры банка предупреждают, условия кредитования индивидуальны для каждого клиента. Процентная ставка устанавливается исходя из уровня доходов и кредитной истории. Преусбанк выдает кредит наличными по 22% годовых, но только при наличии поручителя. Плюс банк потребует справку о доходах за последние полгода. Сумма займа от 50 до 100 тысяч гривен. Заем от банка Глобус обойдется чуть более 24% реально годовых. Выдают его при наличии справки о доходах. Срок принятия решения всего один час. На сегодня у нас все. Просто банком желают принимать только правильные финансовые решения.